Вот сейчас очень популярный такой термин, как абьюз и газлайкинг, я недавно услышал. И вот с абьюзерами, если еще что-то понятно, ну там, ну мне во всяком случае, да, что бежать надо, когда тебя так унижают, там как-то оскорбляют. Но вот газлайкинг, вот его смысл, зачем человеку нужно так, чтобы другой человек себя как-то очень сильно неуверенно чувствовал? Как из таких отношений выйти и как потом с ними общаться после уже развода, если это там муж или жена так делает? Ну, ты же понимаешь, что таким образом человек, унижая другого, он самоутверждает. Вообще все это название одного процесса. Если относить это к женщине, то это женщина-стерва. Что, что такое женщина стерва она унижает обвиняет и использует Понимаешь? унизила обвинила и использовала по сути это все вот на этом строится мужчины у них другой процесс использование женщины тоже бывает это когда Альфонс присасывается к женщине и действует, в общем-то, примерно по такой же схеме. Но, по-моему, это крайние, крайние, случаи. Людям вот, обычно встречаются люди, обычные пары, вышли, поженились по любви, создали семью, родили даже детей. И тут начинаются вот какие-то серьезные неувязки, доводящие до развода. Вот такой момент надо рассматривать. То, что ты назвал, это крайние уже случаи проявления неженственности и немужественности. Эти крайние случаи, они заметны сразу. И входить в отношения с такими людьми вообще, на берегу надо смотреть. Они же хорошо видны, эти люди. Они же, у них все, как говорится, на лице написано. Они уже они заточены на такое поведение. Поэтому легко очень все это распознать, а вот когда рядом с тобой любимый твой человек, любимая женщина постепенно становится такими незаметно раз раз раз шаг за шагом и вдруг ты оказываешься действительно вот в такой ситуации, которая рядом с тобой появляется ни с того ни с сего вдруг появляется Стефана или рядом с тобой появляется Альфонс, который и так далее. Вот я думаю, что вот в этом случае здесь надо смотреть. Потому что в первом случае, когда сразу видно, кто он такой, это легко решается. Это на стадии выбора, на стадии еще создания семьи можно определиться. Когда ясно видно, что сильно замутненные глаза, сильно глаза закрыты какими-то там сексом или еще чем-то могут проглядеть такую вещь. А вообще это все видно. А вот когда проблем, семей, я имею в виду семьи родительской, на фоне жизни какой-то вот начинают проявляться качества, которые ты не ожидал. И они все больше и больше, и в конце концов превращаются вообще в неиносимую ситуацию. Наверное, вот о чем надо поговорить. Как ты думаешь? Давайте, конечно, просто вот человек, смотрите, вот мы, я, у меня вот такое ощущение, что мы женимся, это какой-то как кармический урок, как будто, потому что люди входят в отношения иногда, где нет логики, да, ты, ты почему-то туда, в, в эти отношения входишь и в какой момент выходить, непонятно, потому что люди разводятся, потом а некоторые, наоборот, не разводятся, и несчастные, да? И вот какие отношения можно сохранять, какие не нужно сохранять? Потому что я всегда стараюсь за семью как-то больше, этот но я смотрю, некоторым проще, ну, для некоторых прямо это какое-то счастье-развод, а для кого-то, наоборот, это, ну, вот, какое-то горе. И не пойму я. но не всегда понятно это. А ты знаешь, ты правильно сказал, что непонятного здесь больше, чем понятного. Почему так происходит? Вот я тебе расскажу пример из своей жизни. У да меня знаете. же опыт разносторонний. Вот смотри, моя первая жена, она из Узбекистана. Из Узбекистана. И вот, представляешь, я живу в Сибири, сибирский город. В то время, это было очень давно, ну, там не так много было из других республик, в сибирский рабочий город. И вдруг появляется девушка из Узбекистана. И у нас любовь, и очень сильная, и мы женимся. Суденчество, все так. Я русский. Вот. Мои были родители против. Моя мама у меня отца не было, моя мама тоже была против. То есть все были против. Из Узбекистана даже приезжал ее брат, который хотел меня немножко там ножичком по пощекотать. Ну, то есть, понимаешь, то есть, до такого. Но мы все преодолели, наша любовь все преодолела, и мы поженились. Мы родили двоих детей и так далее. Но потом все-таки потихонечку мы произошли события из-за которых мы разошлись как э, перед э, э, смертью вот э, ее мама сказала говорит, вы простите это я вас развела Ну, это ладно это сейчас не об этом речь. Uh -huh. спустя спустя вот после того как мы познакомились 50 лет прошло с нашего знакомства я узнаю, только в этом году я узнал, почему я взял девушку из Узбекистана. Оказывается, оказывается, так сложились обстоятельства, что это мне открылось. И, кстати, я еду в Узбекистан, сначала к вам в Казахстан, на поток жизни, туда, в Туркестан. Там супер будет, интересный процесс. Да, да. Вот. А потом поеду в Узбекистан. Как раз по поводу вот той своей женитьбы. Хочу там поставить точ... точку. То есть, то есть, оказывается, там я когда-то жил в Узбекистане. И был очень известным узбеком. И там мы вот тогда встретились с моей сегодняшней женой. Понимаешь? Вот. И там у меня родился сын у нас с ним. А потом здесь у нас родилась дочь. Именно та дочь, которая там была сыном. То есть нас судьба снова свела вместе. Представляешь? Вот как я мог тогда подумать, зачем мне жениться на, на... на... девушке из Узбекистана. Но она была не узбечка, она была крымская татарка. Но суть-то не в этом, а суть того, что вот такие события. Понимаешь, вот о чем этот, говорит, пример, о чем этот опыт? О том, что, чтобы во всем этом разобраться, надо подойти к вопросу женитьбы очень, зрелым, очень зрелой личностью. Тогда тебе многое откроется, и тогда ты будешь понимать, что это просто кармический узел, который надо развязать. И тогда не стоит строить уж такие ожидания, что там это, это будет кармическая у вас судьба. А вы знаете, вот у древних славян была такое, такая традиция. Нельзя было жениться, выходить замуж по сильной любви. По очень сильной любви. Почему? Потому что это страсть – это какая-то кармическая вещь. Она сводит. А нужно было, и она приведет к проблеме. Рано или поздно это будет разрушиться. То есть кармическая проблема решена, и все. И им уже вместе делать нечего. Да. То есть они свою задачу выполнили. Они встретились для того, чтобы развязать кармический узел. А мы часто пытаемся слепить, продолжать клеить уже несклеиваемое. А они уже решили эту задачу. Тем, что поженились, прожили какое-то время, родили кого-то. Все, они решили. Так вот, действительно, часто так и получается. И поэтому в древности рекомендовали жениться не по сильной любви, а по тому, что вы смотрите в одну сторону, идете в одну сторону, и идете с одной скоростью. То есть, развитие личности одного и второго совпадает. И даже нет любви, но есть уважение, есть понимание, есть движение в одну сторону. И идя вместе в одну сторону, и с одной скоростью вы сближаетесь настолько, что через полгода, год максимум, вы создаете супер семью. Вот это надолго. Понимаешь? Алло. Алло. Ага. Алло, Игорь. Игорь, Это... ты здесь? Вы меня слышите, да? Ага. Ты здесь? Да, да. Я здесь, да? А то что-то я да, тебя да, да. потерял. Вот. То есть, понимаешь, а... есть действительно кармические ага. вещи, которые лежат на поверхности, и мы их не замечаем из-за своей неграмотности, из-за того, что мы не развивались не развиваемся и не понимаем простых вещей поэтому я стараюсь вот помочь людям сначала выйти в другое состояние сознания увидеть себя мир женщину мужчину в другом уже в другом ключе и тогда ты можешь сделать более правильный выбор вот, вот здесь вот надо начинать с этого с, действительно со своего развития а то получается Женец выходит замуж в молодом очень возрасте. Оба незрелые. Какая там духовная грамотность, даже психологической грамотности нет. Да еще родители свое накладывают, свое видение. И в результате получается то, что получается. И поэтому уже через 5-2-5 лет уже и жить нет возможности, нет сил. И вот здесь вот действительно склеивать, не склеивая, очень проблематично. И не стоит даже этим заниматься. Я тоже за семью. Ты знаешь, у меня много книг mm -hmm. о семье и все. Но я нередко говорю, друзья, подумайте. Готовы ли вы вкладывать еще столько труда, чтобы хоть как-то удержаться вместе? И ради чего? Ради детей? Но детям нужна Любовь. Детям нужны мирные ваши отношения. Или то неприятие друг друга, оно детям только мешает. И вот на основании этого уже надо задуматься. Поэтому я считаю, развод – это как один из инструментов жизни. К сожалению, так. Один из инструментов жизни. Потому что женятся, выходят замуж. Очень молодые, зеленые, неграмотные. Неграмотные в жизненных вопросах. И отсюда результаты. И таких, вот, которые выходят замуж в таком виде, таких 90%. 90% выходят замуж и женятся, не готовые к семейной жизни. Из этих 90% кто-то умудряется за короткое время Чему-то научиться и как-то держаться и склеивать это отношения. Вроде получилась семья. Но вы уверены, что это эта семья? Вы уверены, что это как раз те отношения, которые человек достоин? Радостные ли они, эти отношения? Радостная ли семья? Счасть... Слово счастливое для многих это слишком широко, а нужно просто проверить. А радостно ли ты живешь? Радостным ли ты находишься в состоянии? Вот чем надо лег легко проверить, можно свою семью. Радостен ли ты в этих отношениях? Если радостен, то какую часть времени? Большую или меньшую? И тогда третий вопрос, если все-таки есть состояние радости, а что нужно сделать? Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы эти отношения были радостными в большем объеме? И эти усилия, они окупаются? Ты вкладываешь, и результат есть или нет? То есть вот здесь вот все вот так вот анализируя, можно и прийти к пониманию, а стоит ли жить дальше вместе? Но ну, многие же такие вопросы не задают, да? Они живут как живут по течению и как-то это их все угнетает. Но можно, я вот правильно понял или нет? Можно уточню себе да, немного? Вот эти вот страсти, когда возникает между людьми, вот эта любовь и то, что она кармическая какая-то с прошлой жизни, я не знаю, с прошлых воплощений бывает, это не обязательно в этой жизни же это повторять или, или это повторяется? Или нужно повторить? То есть бывает же, что вопрос не решен там еще, и ты здесь этого человека опять встретил. И этот контакт нужен, или он просто мимолетен, и в нем ценности нету никакой? Нет, ты понимаешь, здесь какой момент. Действительно, кармическая любовь встречается не случайно. Не случайно. Что-то недорешили. И поэтому здесь эту встречу избежать нельзя. Не получится. Она будет тебя мучить, она будет тебя доставать. Поэтому, на мой взгляд, если грамотно, мудро подходить, то нужно войти в эти отношения. Войти отношения. Но, друзья мои, войти в отношения, пройти какой то там ну, месяцы там, совместного какого-то общения, разной степени глубины, это уже от вас зависит, но и на этом завершить процесс, если вы чувствуете, что это не приносит радости, что это какое-то постоянное напряжение. Это постоянно как на, фулк... на вулкане. Значит, нужно просто вот это прожить, отдать максимально любви, благодарности и отойти. Вот здесь очень важный момент. Не привязаться. то что многие просто привязываются вот на этой волне хорошего секса, какого-то ухаживания и так далее. Привязываются. И попадает вот в эту кабалу кармических отношений. А им нужно было и встретиться просто, пообщаться, подарить друг другу любовь и разойтись. И они таким образом решили задачи. Далеко не всегда, очень даже далеко не всегда, а лучше я бы даже сказал, больше чем 50% из этих кармических встреч, жить вместе нельзя. жить вместе нельзя. Встретиться, пообщаться – да. Но жить вместе да, это может привести вот к тому, о чем мы говорили. Вот. А многие Егор. просто, знаешь еще, Игорь, вот, многие же заждались замужества. И вот он пришел. И вот такая любовь, ярко, все, она привязалась, включилась в этот процесс, и она настолько уже привязалась, и, уже, и жизни не видит без него, и все, и здесь уже как говорится, назад дороги нет. Но это, это же просто эмоции, это же не есть мудрость. А ты посмотри внимательно, как он тебе относится, уважает ли он тебя, не унижаешься ли ты при этом, не унижает ли он тебя, как он тебя благодарит, как он тебе, такие делает подарки, и что это? От души это что? И так далее. Будь внимательна. А еще посмотри на его родителей. А еще посмотри на его отношения с родителями. И ты многое увидишь. И вот когда ты так, не потеряв голову, посмотришь на все эти отношения, то тогда вероятность того, что ты попадешь в какую-то проблему, быть мудрыми, быть зрелыми, быть зрелыми uh -huh. на этом важном этапе создания семьи. Ну вот так. Ну, вот так. Но если такие вопросы задавать, это, это же можно вообще никогда не жениться, да? Mm, нет. <с это с такой глубиной к каждым отношениям подходить, это, это, ну, это надо много людей, наверное, перебрать придется. Ты знаешь... Игорь, здесь такой момент. Чем больше ты задаешь вот таких вопросов, mm -hmm. тем ты вернее попадешь в десятку. Потому что mm -hmm. один вопрос отпали одни, второй вопрос отпали другие, и ты в конце концов тебя мир точно приведет к тому. Тебе дают морковку. Ну-ка, клюнешь на эту морковку, на эту конфетку, ну, значит, помучаешься, на эту толь. А вот когда ты одну от второй отбрасываешь, отбрасываешь. И вот, он, вот этот момент, он, его действительно можно поймать, можно оценить. Я вот шел по жизни, шел по жизни очень э, своеобразно. Что то такое? Спасибо. Я как раз шел вот тем вариантом, о котором ты сказал, путем проб и ошибок. Uh -huh. Ну, надо учесть, что я когда был молодой, тогда я психологии-то я особо не слышал. Тогда uh -huh. у нас у нас психология-то началась совсем недавно в Советском Союзе. Вот. То есть не было ни книг, ничего. Поэтому все учились на собственных вот, ошибках. Поэтому в какой-то мере это простительно. Но потом позже. Мои действия становились все, все более мудрыми, все более разумными. И мои шаги… Вот это вот, я чувствую, что таким путем и надо идти. Но сейчас есть возможность обучаться, сейчас есть возможность приобрести знания, которые позволят тебе сделать выбор гораздо, ну, гораздо точнее, без таких проб и ошибок. Сейчас другое время. Но, э, чтобы все-таки удовлетворить э, э, тех, кто сейчас мается, мучается с тем, что э, рядом находится человек, с которым неизвестно, что делать. Жить вместе или, или... В общем, что делать? Как чемодан без ручки. Выбросить жалко, по многим обстоятельствам. Все-таки в нем и вещи еще есть. И нести тяжело. Тяжело. Да, вот. Вот что в этом случае делать? Друзья мои, я, имея большой личный опыт и имея опыт еще гораздо больше тех людей, которые ко мне приходили с подобными вопросами, я могу сказать вам такую, ну, как это сказать, такие шаги подсказать, которые позволят вам все-таки более определенно понять, и сделать более верные шаги. Во-первых, во-первых, нужно понять, вы вот вы сейчас в этом состоянии, в котором вы находитесь, и в тех условиях и в тех отношениях, в которые вы находитесь. Вот в этом состоянии вы готовы еще вкладывать, допустим, год, год жить вместе и вкладывать ваш процесс развития на фоне всего что будет происходить в семье неприятия, там скандалы там прочее. готовы ли вы в этот момент вот этот год трудиться над собой над собой обратить не над ним не над ней не над ним а над собой в тех условиях которые вы сейчас находитесь если они невыносимы если это невозможно то здесь однозначно надо выходить из этих отношений то что вы в этом случае будете только страдать. Только страдать. И сразу скажу про детей. Дети всегда являются тем камнем преткновения, который часто ставят препятствия на пути развода. Про детей, друзья. Детям важно, чтобы хотя бы один родитель был счастливым. Обратите внимание на эти слова. Если двое несчастны, то в этом случае детям здесь не очень хорошо. Нужно, чтобы хотя бы один родитель был счастливым. Вот проверьте себя на это. Вы можете, пойдя на развод, создать счастье свое, личное счастье? Или у вас полное неприятие мужчин и так далее и будут обиды, и тогда вы действительно не сможете создать свое счастье. Тогда вам нужно потом уже решать этот вопрос. Потому что без того, чтобы вы могли создать свое счастье, выходить в много отношения это бессмысленно. Не получится ничего хорошего. Вот это вот это первое, что нужно проверить. Второй момент. Второй момент. Если вы выходите из отношений, выходите из отношений, и насколько вы готовы к самостоятельной жизни? Не перейти в другие отношения, а к самостоятельной жизни. Насколько вы готовы? Что вы можете предложить? себе, миру, чтобы жить вот самостоятельно. Готовы ли вы к этому? Если готовы, и отношения невыносимы, то идите. Если нет, то продолжайте расти и развиваться. То есть, понимаете, каждый раз вот есть такой триггер. Или так, или так. Так вот, что значит расти и развиваться? В первую очередь, развивать женские качества. Ну, мы в основном женская аудитория. И, Игорь, как там у тебя стоит? У меня тоже женская аудитория, ну, процентов 90 да. по статистике. Да. Ну, мужчина, пусть переворачивает, в принципе, то же самое. Так вот, вот этот момент нужно понять. Развивать свои женские, ну, а мужчина, мужские качества. Становиться более женщиной, более мужчиной. Обязательно. В тех условиях... Как я говорю, ну, невозможно жить вместе, вроде бы, там, все уже это. Просто представьте, что у вас есть вот год, за этот год вы, используя те условия, в которых находитесь, вы начинаете развивать свои качества, себя, свое тело, свои чувства, эмоции, качества женские, там, все, все, весь набор женских качеств, а их более тысяч, ой, двухсот, все, есть чем заняться. Развивайте, развивайте. Рядом с вами находится живое, разумное, может быть, даже любящее вас, а может быть, и вы любите, и любимое, учебное пособие. Ну вот так вот. Просто представьте. Развивайтесь на фоне, тренируйтесь на нем, на ней, тренируйтесь, развивайте себя, становитесь более мужчиной, более женщиной. Вот год проживите посмотрите чувствуете что бесполезно все идет в песок все все хуже и хуже ну тогда только выходить то есть я к чему все подвожу надо подходить мудро к каждой ситуации надо взвешивать все все ресурсы которые есть вот. есть еще еще другие какие-то ситуации которые вот, как одна женщина, вот, на консультации мне, вот, надо, не знаю, куда мне уехать, не хочу с мужем жить, и так, ну, в общем, знакомая картина. Прям, вот хочу уехать, и сейчас мне на что уехать, и там, и он не хочет содержать. Ну, и проговорилась, говорит, ну, он говорит, вот, вот у нас трехкомнатная квартира, я тебя не трогаю, живи, живи год. Пожалуйста, Уезжай. А она не хочет. Я говорю, ты как в притче той. Бог посылал человеку спасение. Раз, два, три там. А тут все. Да не мешайте мне. Мне Бог спасет. В конце концов утонул. Так вот, я говорю, вам он говорит, я тебе год даю. Условия для жизни. Крышу над головой. Финансы для питания, там, прочее все, все даю. Живи. Так ты за этот тебе год дается. Мир как бы через это говорит: мужчина тебе дает год. Это мир тебе дает год для того, чтобы ты максимально достигла мощного женского состояния, мощного женского состояния. За этот год достигни. Все условия созданы. Крыша на голове есть. Мужчина есть. И программу для развития с ней составили «Вперед! Развивайся!». А через год там будет видно. Когда ты станешь другой, может быть, ты увидишь и в нем мужчину. И может быть, он в тебе еще более женщину увидит. А может быть, как раз встретится как раз третий, с которым ты пойдешь. Но этот год надо вложить в свое развитие, раздаются условия. В общем, тут без, без развития личности никуда, да, я так понимаю? А... Никуда, никуда. А... Сейчас особенно. Без а развития вот своего женского состояния, без вот этих всех тех качеств, которые ты имеешь, ресурсов, с которыми ты пришла. Ведь ты за этим пришла, женщина. Ты пришла за тем, чтобы реализовать все то богатство, которое ты принесла ты можешь говорить все что угодно, что там тебе того того не хватает там для твоего развития и так далее. Нет, все в тебе есть, все есть в тебе. Тебе нужно других требовать, чтобы тебя любили, чтобы ты там то то то. Ты в себе раскрой это, любовь к людям, любовь к миру, любовь к жизни, любовь ну ко всему, что тебя окружает и тогда и, тебе придет. За тобой придет. Понятно. А, а еще вопрос такой. Вот смотрите, люди развелись, да, вот, ну, вот а, они решили, что уже вместе им не надо. И теперь они создают новые семьи, оба. Да? И им как им общаться? В смысле, я, если честно, я, у меня совсем вот, ну, я на себя, но ну, обычно же на себя проецирую, да, какие-то события. И, и я вообще не понимаю, как они потом общаются. Я. И не надо общаться, и потому что кто-то общается, кто-то не общается. У кого-то какие-то дружеские отношения. Они какие должны быть? С бывшими вот что делать? Ну, ты вот сказал слово. Нужно иметь дружеские отношения. Я mm -hmm. э, с одним только мужчиной, мужем своей первой жены, я не общаюсь дружески. Мы вообще не общаемся. Mm -hmm. Мы последний раз виделись, вот, недавно, правда, как говорится, на похоронах родственника. Ну, виделись, поздоровались, ну и все. А, та, а я вообще-то со всеми общаюсь. И мне это не доставляет дискомфорта. Потому что уж мы, мужчины... Уж мы-то тем более должны очень уважительно относиться друг к другу. Наше мужское племя на сегодняшний день в большом загоне. Уж, и, говорит, ты знаешь. Это, это да. <св> да. И поэтому нам да, нужно, как говорится, плечом к плечу стоять, <св> чтобы, <св> да, <св> чтобы женщины, в конце концов, нас не растоптали своими замечательными танкетками. Представляешь, слово такое было? Да, да. Кто-то же мудро назвал женскую обувь танкетка. слово танк, маленький танк. То есть... с большим юмором человек, но и с большой долей мудрости. Потому что многие женщины в этих танкетках передавили очень много мужчин. Видишь, 20 приходится, особенно вот сейчас я вижу, как, что происходит в Украине, я вижу, что происходит в Украине, там происходит следующее. Там мужчины уже нигде не могут проявить себя как мужчины, кроме как на войне. Кроме как с оружием. Понимаешь? Угу. Вот в чем дело-то. То есть все заполнены. И везде они зачастую на более таких позициях. Или руководители, или более активные, или больше получают. И так далее, и так далее. Понимаешь? Вот в чиновничью среду ее как-то особо не пускают. И то там э, женщины есть. Но там в основном как-то Держит. Но это и немножко искусственный такой, я считаю, неправильно. Как раз нужно женщинам в чиновнической среду тоже пускать. Но женщин, не мужеподобных жертв, mm -hmm. а женщин, вот, чтобы они там действительно добро делали, надо. А вот в остальной сферах везде женщины, можно сказать, впереди. И мужчинам ничего не остается, только как идти на войну и там самоутверждаться. Вот mm -hmm. к чему это даже приводит. Вы знаете, вы как-то очень так все это подошли, потому что я был в Киеве до этого, да, и я вот заметил, что там мужчина си си очень сильно подавлен, да, и я, и ко мне приходил парень, вот это еще война была, Донбас, там, когда этот, я говорю, ты зачем на войну пошел? Он говорит, из-за жены, я говорю, дома не могу находиться, поэтому пошел на войну, и я как-то это, ну так, я думал, он шутит, если честно, да, и я такого значения этому не придал. И вы сейчас акцентировали, у меня прям село это, ну прям всплыло это все в голове. Это удивительно, конечно. Я так не подходил. Я сейчас, то, что вот вы Украины коснулись, да, я сейчас только, если честно, после последнего нашего интервью, то, что касается политики или чего-то, я верю только сейчас вам, потому что вы единственный человек, который на тот момент это все предсказали. И события в Украине, и события в Казахстане. Благодарю, Игорь, за нашу беседу. Благодарю за то, что ты так глубоко проник. И не сомневайся в своих изменениях. Двигайся дальше. До встречи, дружище. До встречи на потоке в Туркестане. Пока-пока. До -пока. свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания.